Ваш сын неудачник. Он еле справляется с моим предметом. И с такими оценками. Я просто не представляю, какое будущее его ждет. У тебя есть что сказать в свое оправдание. Ты должен выпуститься в этом году. Послушай мистера Джонсона, как ты думаешь, какое будущее тебя ожидает? При всем моем уважении, не называйте меня неудачником. Неудача это случай, а не личность. И вы говорите про будущее, мистер Джонсон, но вы не готовите нас к нему. Извините. Просто послушайте, что я говорю. Ну попробуй. Согласны ли вы, что в будущем большинство профессий будут автоматизированы? Да. И что? Значит, те, кто достигнут успеха, должны быть любопытными, инновационными и быть готовыми адаптироваться. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что школа сфокусирована на другом. Школа сфокусирована на заучивании информации и сдаче тестов. И это правда. Но в современном мире креативность – самый важный лидерский навык. Хах, вот как ты думаешь. Вы не обязаны мне верить, но, может, вы поверите 1500 руководителям, которые недавно сказали, креативность – самый важный лидерский навык. Видите ли, очень скоро никто не будет принят на работу, исходя из знаний. Потому что кого заботит то, что вы знаете, или какую информацию вы запомнили? У нас есть Google и Siri для этого. В будущем, людей будут принимать на работу, исходя из того, что они могут сделать с этими знаниями. Могут ли они творчески подойти к решению глобальных проблем? Они просто следовать инструкциям и поручениям, обводить вопросы с вариантами ответов. Так что, мам, я нервничаю, потому что эти роботизированные задачи, которые мы учим в школе, должны закончиться. Потому что никто не справится с машиной работы лучше, чем сама машина. Миллиардер, основатель Alibaba, Джек Ма сказал, мы не должны соревноваться с искусственным интеллектом, но вместо этого мы должны сфокусироваться на развитии уникального человеческого интеллекта. Мистер Джонсон, сверла для зубов, а не для человеческого ума. Поэтому эти повторяющиеся, основанные на знаниях задачи, мы должны оставить позади, иначе в будущем вы выпустите много учеников из вашего класса прямо в очередь для безработных. Видите ли, множество известных компаний сегодня не смотрят на оценки. Мам, этот данный способ не рассматривают. Google протестировали. Средний балл – бесполезный критерий для найма. Основатель Тесла Илон Маск согласился с этим. Поэтому я говорю это с тревогой и жалостью. Если вы продолжите учить сегодня так же, как и раньше, тогда вы лишаете нас, учеников будущего. Мистер Джонсон, я буду откровенен. Иногда очень тяжело сидеть в классе. Я постоянно думаю, если я не буду смотреть на часы, может время пролетит быстрее. Так вот, я слушаю вас, работаю и вес во внимании. Чувствую, как будто прошел час, но прошло всего три минуты. Поэтому, если вам интересно, почему нам постоянно скучно в классе, смотрите. Вы хотите, чтобы ребенок ненавидел читать? Дайте ему это. Школьный учебник. И некоторые думают, что это наша вина, и это задевает меня. Они говорят, ты можешь привести лошадь к воде, но ты не сможешь заставить ее пить. Но я говорю, нет. Во-первых, вы можете подсыпать соль в их стену и вызвать жажду если вы принесете удовольствие в ваш класс, вы сможете сделать из любого плохого ученика всезнайку, как только он или она раскроет всю прелесть настоящего обучения. Мистер Джонсон, не хочу проявить неуважение к вам. У вас самая важная работа на этой планете. Вы формируете, создаете и спасаете жизни. Но если вы действительно беспокоитесь о моем будущем, как вы говорите, тогда вы должны полностью признаться и честно спросить себя, как мне подготовить ребенка к будущему, которого еще не существует. Вот вам подсказка. В этом не найти ответа можно найти с помощью этого и этого. Видите ли, ли в будущем нам нужно будет больше энтузиазма и сострадания. Люди с вдохновленными сердцами и мудростью нужны, чтобы поднять эту планету. И мам, я люблю тебя, но можно мне сказать правду? Ну давай. Хотела бы ты узнать самый главный фактор детского успеха? Это не IQ, это домашняя еда. И у нас уже довольно давно ее не было. Видишь ли, я знаю, иногда ты недовольна мной, потому что я не могу быть с отличником, но я не глупый. Эти тесты, можете составлять составляют 70% моей оценки, но они 0% моего будущего. Но не волнуйся, я зам этот предмет и пройду через все это, но мне нужна ты, чтобы дать мне свободу быть собой и жить по-настоящему, потому что лучшее чувство в мире, когда твои родители понимают тебя. В книге Халиля Джеброна «Пророк» есть отрывок, и если ты не против, я хотел бы прочесть его. Ну давай. Видите ли, он пишет «Ваши дети не ваши дети, они сыновья и дочери жизни, жаждущие себя. Они проходят через вас, но не от вас. Но даже если они живут с вами, они не принадлежат вам. Вы можете дать им свою любовь, вы можете подарить им свою любовь, но не ваши мысли, потому что у них есть свои мысли. Вы можете обеспечить их тела, но не их души, потому что их души живут в доме будущего». Поэтому, мам, я был бы тебе благодарен, если ты дала мне ту любовь, которая мне так нужна, чтобы я мог следовать своим мечтам. Видите, если мы хотим добиться успехов, нам троим нужно поменять свое отношение со всех сторон. Мы говорим о будущем, но будущее сейчас, и оно создается сейчас всеми нами. Я никогда раньше не слышал, чтобы ты так говорил. Да, я тоже не знала. Но я собираюсь связаться с администрацией и постараюсь что-то изменить. Даю слово.